Всем привет! Хотела рассказать еще об одной подсознательной программе. Да, и как она выражается. Эта программа называется «Вокруг меня неплатежеспособные люди». Мы живем в мире рыночной экономики, да, где очень много продаж, купли и продажи по всему миру. Да. Люди что-то продают, что-то покупают. И у нас очень много есть людей, которые продают, есть люди, у которых не получается продавать. Например, вот этот менеджер, там у него продажи пруд, да, вот у этого менеджера почему-то никак не получается ничего продать. В чем разница? Вот один менеджер, которого не получается продать, он думает: Я не хочу втюхивать людям, втирать им там в ухо что-то, я не хочу их разводить на деньги, мне неприятно, да. Не хочу с них вытягивать деньги. Я что, плохой? Он, по сути, не хочет быть плохим. Но что он транслирует? Даже если он считает, что его услуга качественная, продукт качественный, и он не озвучивает да, о своих услугах, не подходит и не говорит, не выполняет свою работу, что он транслирует? Люди не платежеспособны. Люди, у людей мало денег он транслирует. Он думает, я не хочу вытягивать из людей деньги. Слушайте, ну а если человек нуждается в вашей услуге, да, если у него много-много денег, но он не знает о вашей услуги В общем, такой программой «Я не хочу вытягивать деньги из людей» да, вы транслируете. Люди нищие, у них нет денег. Я не хочу у них забирать последнее. И как говорится, что отдаем, то и получаем. Соответственно, вы тоже становитесь нищим, ничего не получаете, становитесь неплатежеспособным, и вокруг вас точно такое же окружение. А Менеджер, у которого получается продавать, у него даже нету в мыслях, Подумать, что там он что-то вытягивает у людей. Он знает, у него есть качественный продукт, классно. а люди о нем не знают. Расскажу-ка, я им пойду. И особенно, если он видит сам ценность, да, не просто втюхивает да, товар, а видит сам для себя ценность этого товара и как бы ненавязчиво рассказывает. Вот это вообще классно. Это так, так суперски, так офигенно рассказывает. Люди, конечно, заинтересовываются и покупают. Он транслирует людям, вы платежеспособные. У вас есть деньги. Я предлагаю вам качественный продукт. И по сути все в плюсе. Люди, собственно, деньги и зарабатывают, да, для того, чтобы покупать качественные услуги, продукты и так далее. Поэтому тут как бы никто не обманут, да. Ни из кого деньги не вытягивают. Просто один предлагает, Другой выбирает, покупать или не покупать. Вот и весь секрет. Но если вы считаете, что вы вытягиваете деньги из людей, значит, вокруг себя вы формируете нищее окружение и сами становитесь таким же. Это язык подсознания так работает. Что отдаем, то и получаем. Надеюсь, я понятно объяснила. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, пожалуйста, в комментариях либо в личных сообщениях. Всем спасибо за внимание и пока-пока!